Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас рубрика Фоберлик без прикрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные достоверные отзывы. Целый пакет огромных пустых баночек скопился. Давайте начинать по порядку. Так, первые салфетки Petitells уже миллион, ну не миллион, но много роликов в Цене снимала, как я их использую, что они выводят, зачем они нужны. Они на самом деле очень мощный инструмент в борьбе с пятнами, как на одежде, так на обоих, так и на коврах, везде, везде, везде. Здесь их 30 штук, артикул 308.04, и они гораздо мощнее, чем наши салфетки для выведения пятен. Кто не пробовал, прям обязательно возьмите, у кого маленькие дети, прям берите, берите, берите. Так, дальше средства для очищения ванной комнаты, почему без крышки, потому что я надеваю на нее... Распылитель, который тоже Фаберлик сказал, и так пользуюсь. 302-21 артикул, эффект белизны мне очень нравится, безумно. Очень круто очищает а, даже застарелые загрязнения, но не совсем такие, знаете, каразийные, когда там уже трындец, как мы с вами пятно чистили у меня в ванной, да, когда мы квартиру купили. Там только солита -то нет. А так все прекрасно, все замечательно. Единственное, работаем по инструкции. И лучше в перчатках. Запах есть небольшой едкий, Хотя вот эта тушка, она мне нравится. Не знаю почему, но он есть. Едки, когда распыляешь на ванну, я прям на всю ванну распыляю, оставляю, прихожу. губочка прошлась, где сильные загрязнения жесткое, причем вот мне нравится именно губка Фаберлик, которая пропала у нас с вами для посуды. Да? Вот именно ей ванну чистить, с этим средством вообще все идеально белое кипельное. Но у кого акриловая ванна, у кого ванна с хорошим покрытием, следуем инструкции, не больше пяти минут, по-моему, держим. Я держу дольше. Я уже много раз рассказывала, но мало ли кто-то видит. Про это, про это средство отзыв первый раз, да. А, я держу дольше, потому что мы планируем ванну покрывать в будущем, поэтому я ее не жалею, да. У меня есть на, на покрытии уже шершавые места. А, это еще после чистки солитой, потому что нужно было привести в божеский вид. А мы планируем ее не акрилом, может быть, а просто есть баллончики покрыть. Потом я уже буду относиться бережнее, аккуратнее. А ультра кондиционер бальзам для белья, именно бальзам, именно 0+, 118-56 артикул. Обожаю, один из любимых. Делает белье самым мягким. Из кондиционера faberlic и адушка у него очень приятный не сильно навязчивая но тем не менее на мокром белье она хорошо так чувствуется для меня это запах зелени цветочков очень приятная душка аромат зеленого чая я здесь даже чувствую классный так у меня тут даже несколько порошков вот пока два откопала Порошки супер, порошки классные, ничего не могу плохого про них сказать, хотя кто-то недавно в отзывах писал, что не стирают Я советовала чистить машинку, пишет машинка новая Я не знаю, от чего это зависит, девчонки, у меня здесь горная свежесть 323 и горная свежесть 323 Я их пересыпаю в контейнер для порошка и там они у меня лежат Люблю, когда хорошая цена, побольше взять, сейчас вот по купонам тоже взяла 233 рубля выходит по купону, а так 333 рубля обычная цена. Это сейчас нормальная цена для хорошего порошка. Я на них жаловалась раньше тоже, когда состав был немножко другой, не было оптического отбеливателя, мне тоже почему-то казалось, что после них белье выглядит застиранным. Цвета как-то блекнут, ничего не отстирывают Вот был такой момент А потом, когда их обновили, я аналогов не нашла Для меня это лучший порошок на данный момент Поэтому пользуюсь Тем более 0+, стираю пристюшки на вещи с рождения Гипоаллергены, астматикам, атопикам Всем прекрасно подходит И достаточно экономичный То есть здесь у нас с вами 800 грамм Которые приравниваются к, килограмм обычного, к 3 килограммам обычного порошка Дальше у нас с вами полоски н w для носа да? Артикул 0438. Но не только для носа, для всего можно. Внутри у нас с вами 4 вот таких вот упаковочки, и внутри каждой полосочка такая. Мне нравится, чистит хорошо. Если кожу распарить, вообще классно. Выходит, выходит излишки какого-то кожного зала. У меня там черных точек нет, кожа не забита, я ее чищу регулярно. А, но вот такие полосочки все равно они что-то довытаскивают. Поэтому люблю, иногда делаю. Написано: удаляю черные точки, но это нет, конечно, нет, не удалит. Хотя, если вот несколько раз распаривать, чистить и делать, возможно, и черные точки. Они не удаляются вообще. Просто надо природу знать черных точек, да, чтобы понять, что они не удаляются. А почистить, высветлить, да. Предупреждает появление коммендовано, способствует сужению пор, матирует, все как бы здорово. Так, дальше детская линейка. У нас с вами 0 плюс. Новинка вот эти вот ума. 0+, плюс больше не беру. Почему практически не пенится? Но для малышей с рождения прекрасно вообще. Артикул 2793. Замечательные составы. Никакой абсолютно душки. Абсолютно никакой, то есть аллергикам, атопикам тоже, мне кажется, эти средства подойти должны однозначно. Мы берем теперь один плюс, потому что пенится получше. Мы часто используем крестюшки как пену для ванны, когда она купается. А так оба средства шикарнейшие. Так, для ополаскиватель для рта. И серии эксперт а, Без втора без спирта, но рот поджигает все равно 16.37 артикул Очень классно, девчонки хвалили Рассказывали, что во время а, сезон простуд Когда, да, а, очень хорошо помогает при боли в горле Согласна, так же, как и спрей с прибиотиками Тоже очень хорошо помогает Да, горло полоскал, вот Ксюшка у меня там, Месяц назад где что горло не нее И прям вот после первого полоскания она говорила, что облегчение На себе тоже проверял Действительно и в этом плане работает Хороший все-таки фаберликополаскатель с хорошими составами Ох, oh, двухфазное средство для снятия... <laughs> Я так вздохнула тяжко. Глаз аксиолоджи, которая прям... Решила обновить впечатление, потому что все писали, прям обожают. Для меня это лучшее средство для снятия макияжа. Для меня это худшее средство для снятия макияжа после биомики в Фаберлик. Почему? Объясню сейчас. Потому что эффект панды постоянно даже с легким макияжем. Тушь коричневая фёсткласса, она смывается любой. Мицелляркой вообще, какую я только пробовала, идеально. Никакой эффекта панды. Но двухфаской нет. Она размазывается по всему лицу. Жесть просто. Но глазки, кстати, не щипала. У меня же раньше щипала глазки да? Поэтому эту двухваску я больше не повторю Гадость редкостная лично для меня Так, дальше О, еще вот как раз один плюс ума Который пенис получше 27,92 У нас быстро такие вещи расходуются Потому что и Ксюшка использует ванну Как подмывашку а И крестюшку пается почти каждый день Дейзик Это мужской с вами Дейзик Муж допользовал 26,47 артикул Нормальный, ничего, пользовался, все хорошо У нее приятный Аромат такой, шарики правда здесь маленькие, если для женщины еще как-то да, аромат свежести защищают, на один защищают в принципе, если прям совсем работа не такая физическая, в спортзал не ходить, не качаться, то защищают, а так они конечно вот для тех, кто очень сильно потеет, они слабоваты. Так дальше еще один любимый кондиционер, но не по действию, не по мягкости, а по подушке. Это Органа 11854. Артикул пахнет великолепно для меня это запах парфюма, супер замечательно и очень ярко выражен аромат на белье, на стираном, на уже постеленном. Кто такое любит, пробуйте. Дальше, а, жидкое мыло с хлоргексидином, антибактериальный эффект, беру давно, на постоянной основе, стоит на кухне, 27-17, могу мыть с ним бутылочки, ну, хотя нет бутылочки, я мою средство фаберлик, соски мыло раньше сейчас сосок нет, а, могу простернуть в течение дня с ним тряпочки кухонные, там разные всякие, протереть даже столешницу, еще что-то, миску коту помыть, очень много у него применений нашла, поэтому всегда оно у меня есть. Дальше закончилась вот такая датская подкопченая соль. Заказала еще, люблю, люблю. Вот яичницу с ней жарить. мне, кстати, очень нравится. Вообще много где ее нее не сильно выраженный аромат, но тем не менее присутствует какая-то такая вкусная одушечка а слегка подкопченого блюда. Даже не подкопченого, нет. Пряный, вот куркума я здесь чувствую отчетливо, и цветом такой, кстати, как куркума, прям мне нравится. 161.45, вот это вот единственная соль, которую хочется повторять из всех. Из вот этих вот приправ, скажем так. Гель гиалуронка. Я его перелила в бутылочку с дозатором, а так где-то половина использовала. 28-20 артикул. Нет у меня после него подкожников, нету, все нормально, все замечательно. Сейчас в холодное время года, когда кожа уже не жирная, а в нормальном состоянии в своем, нет. Девочки просто на эту серию жаловались, что вылезают подкожники. Попробуйте сейчас, если вы отложили куда-то в дальний ящик. Вот сейчас на холодное время года. Вообще серия очень рабочая, за такие деньги смешные на самом деле. Она очень рабочая, крутая. У меня кожа как будто выпивает все эти средства, насыщается и супер. Но, конечно, постоянной основе нет. Вообще на постоянной основе я ничем не пользуюсь. Всегда какие-то разные линейки, кожу хочется всегда тоже разнообразия какого-то. Она напиталась вот этой гиалуронкой, да, как бы, и потом вас такие подкожники полезли. Все может быть, и не только от гиалуронки. Поэтому смотрите, да. Так, дальше у нас с вами активная сыворотка с коллагеном 1075. Понравилась хорошая, легкая сыворотка, которая достаточно жидкая. Плохо, что вот она такая, лучше была в формате, не знаю, вот в таком. То есть дно у нее было по-другому, но вы меня поняли. Или как-то с дозатором, или с тонким носиком. Потому что она очень жидкая, и когда открываешь, она сразу начинает течь. А жидкая, легенькая, с приятной одушка, рабочая. Мне очень понравилось, усиливает действительно действие кремов, а, разглаживает. Мне все в ней понравилось, легкая, хорошая сыворотка. Не скажу, что она там какие-то чудеса сделает, и морщины вам все сердца уберет, но вещь. Так, дальше Доброген 157-29, пропила две пачки, ничего не заметила, ни хуже, ни лучше. У меня сломан позвоночник, кто не знает. Я думала, как-то спине будет полегче. Нет, а все то же самое. Возможно, у тех людей, у которых проблемы там, с суставами, опорно-двигательным аппаратом еще как-то может получше, но у меня для спины две упаковки ничего не сделали, но я думаю, все равно это очень полезно. Состав хороший, не повредила. Так, еще кондиционер из детской линейки, который тоже... Пахнет не зеленым чаем, но здесь прям зеленый чай, чистый. Гипоаллергенная одушка без красителей. Он 0 плюс у нас для детского белья. Кто боится там другими, стирать у нас ногу 0 плюс. Можно этот брать. 15-16 артикул тоже очень мягким делает белье. И приятная, деликатная душка на белье сохраняется. И еще один. Мелодия Солнца повторила: он мне не зашел во время беременности. Ну, прям не понравился вообще от слова совсем. А сейчас нравится хорошо. 18,57. Все-таки гормон у женщины, когда скачет, это страшная сила. Не только во время беременности, такой бывает часто. Нравится, неплохой, но не скажу, что он мне будет в любимчиках. Нет, вот ради разнообразия, изредка, изредка брать можно, но не любимчик. Прям что-то, вот все равно у меня есть а, его одушке отторгающие слегка. Вот еще и тоник гиалуронка, который тоже доиспользовала. Не было никаких подкожников от него а в холодное время года. А в теплое был, были, вот от кремов из этой серии не было, хотя тоже летом им пользовалась, а от тоника были. 28-21 артикул, хороший гиалуронистый тоник, который здорово увлажняет кожу. Нравится, вся серия мне это очень нравится. Ночной лосьон, обновляющий саха кислотами, серии «Эксперт». 12-14 артикул. Это вообще любовь, любовная моя. Прям очень нравится. И сейчас вторым таким тюбиком пользуюсь с превеликим удовольствием. Вместе с ночным кремом кислотным из этой серии. Вижу результат. Кожа с утра выглядит обалденно. Напитанная, разглаженная, обновленная, увлажненная. Супер. Работающая серия. Очень небюджетная. Но по каким-то программам можно брать. У нас же здесь много программ. И лайк Лайки, правда, сейчас нету. Может быть, что-то еще Фаберлик придумает, порадует своих консультантов. Еще одна пачка салфеток. Крем. Вообще крем. Крем для рук я вам показываю крайне редко, потому что у меня 150 штук открыты и никак не, не допользую. Я вот теперь решила себе по одному выставлять и одним пользоваться, пользоваться и пользоваться, потом только выставлять другой. Это у нас с вами малина. Лавали Moments, он мне не понравился, поэтому так давно у меня стоял открытый, 26,92. По увлажняющим свойствам он, вот, в принципе, неплохо, вообще хорошо увлажняет, ручки бережет. Действительно, он ощущается на ручках, потом впитывается, все, кожа гладкая, замечательно. А, но мне не нравится одушка вот этой серии, фу, это вот эта вот химозная малина, фу, -фу отвратительно, такая же, как в бьюти-кафе, прям вот у меня тошнотный рефлекс. А, бьюти-кафе зато мне нравится, груша, грушевый парфет да, грушевый парфет в артикуле 2537. 37 Классные, классные. Мне и парфен нравится, лаймовый сорбет. Вот их я люблю, остальные перенадаю. Ну, это кому что, это дело вкуса, правильно, да? Так, бальзам гладкие пяточки. Тоже сейчас использую прям интенсивно, после душа или после педикюра. Наносишь на ножки, надеваешь носочки, но, как правило, это перед сном, на нужной и с утра. И все и ножки твои несколько дней в шикарном состоянии просто. Или до следующего похода в душ. В идеальном. Очень много глицерина, здесь 30%. прям такая силиконистая мочевина. Кстати, на, на третьем месте На втором глицерин, на третьем очевидно. Силиконистая такая плотная основа Которая вообще с сухостью борется Ну ура! У кого имеется какая-то сухость Тем более сейчас сезонная Прям возьмите, обязательно попробуйте Очень-очень вам рекомендую И... На ручке не очень комфортно в течение дня, потому что э, ощущается крем, он сильно ощущается. А на ночь очень хорошо, прям перед сном помазать ручки. Кутикулу сухую вообще вещь с утра, идеально все. Так, дальше прокладки ночные, очень их люблю, много споров. Так почему-то про прокладки пройти разворачиваются в комментариях на ютубе. Ну, каждому свое, видимо. Я не могу Олгольс сравнить с прокладками Феберлик. Для меня Олгольс это хрень полная, они не впитывают так. Ну, вот не впитывает, хоть убей. Ну, кого-то Олвис впитывает лучше, чем Фаберлик. Не знаю, с чем это связано. У меня очень обильные критические дни, поэтому там тоже дебаты целые были, поэтому я не стесняюсь как бы об этом говорить. Очень, ну, это мягко говоря, иногда вот такой прокладки может хватить на 10 минут. Но прокладки Олвис хватит на одну, Понимаете? Поэтому мне есть чем сравнить, Я их практически все перепробовала, потому что у меня всю жизнь вот именно такое вот обильное, но 3-4 дня. Да? И это для меня спасение. Вот эти вот лыжи, ночные вообще для меня спасения. 95 артикул, здесь их 7 штук. Они действительно вырвут, у них 10 крылышки. Если при ловчице, одно крылышко на другое вокруг белья приклеить, они не отклеятся, никуда не денутся и вообще не сдвинутся с места. Вот так, в общем, на вкус и цвет.